Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу вместе с вами протестировать покупку из FixPrice. Это вот две вот такие масочки от фирмы Сенда. Брала я их около 50 рублей за баночку. В общем, тут первая идет маска для лица серии Сенда. Экстракт малины. Продлевает кожу молодость, защищает от появления первых морщинок. Хорошо питает, увлажняет кожу, делает ее упругой. Депантенол питает, увлажняет и продает мягкость, дарит коже здоровый вид. Эту масочку с малины я нанесу на эту сторону лица. Так, вот этот идет с томатом. Так, что здесь написано? Экстракт томата активизирует процессы регенерации, уменьшает блеск и стягивает поры. Актив на основе кипрея ускалистного уменьшает покраснение, здоровает общее состояние проблемной кожи. В общем, это я нанесу на другую сторону. В общем, посмотрим, как будет. Так, давайте одну распечатаем. Посмотрим, что у нас тут идет. Что она из себя представляет. Так, это я томатную открыла. Так, она идет желеобразная. Вот такая вот. Пахнет не томатом. Какой-то приятный такой аромат. Ягодный столик какой-то напоминает. Смотрим. Давайте вторую открою. Тоже идет желеобразная. Вот тут пахнет малинкой. Пахнет вообще здорово. Так, что тут пишут нам? Нанесите на очищенную кожу лица, избегая область вокруг глаз. Смойте теплой водой через 10-15 минут. Используйте маску 2-3 раза в неделю. Здесь то же самое. В общем, давайте пробовать. То, что вот нанесла я? Здесь малиновая, здесь томатная. Ну, как бы, в принципе, томатная она наносилась. Э, и так вот красный цвет был. Тут как бы прозрачные. По ощущениям, здесь, как бы, в принципе, спокойно кожа себя ведется здесь. Томат, где то значит, холодок идет. Надеюсь, я не сожгу лицо себе этой маской. А так наносится она очень просто. Так как она желеобразная. Как бы и расход, в принципе, небольшой. Вот. В общем, посмотрим. Что из этого получится. Ну что, вот смыла я масочки. А, смывается вообще просто, как будто бы, как гель для умывания. В общем, несложно. А, что хочу сказать, ну, вот тут небольшие покраснения есть, но это не критично. Ну, по ощущениям, я трогала вот эта сторона, мне больше нравится. Как-то мягче, что ли. Но тут и написано то, что с малиной тут идет питание. А с томатом идет антиоксидант. Вот. Как бы, в принципе, ничего плохого не могу сказать про эти маски. Пробуйте. Цена, в принципе, невысокая. Вот. Но с млинкой, конечно, мне больше понравилось. Там вообще разные есть. Не знаю, решила вот эти попробовать. Там у всякие разноцветные. Всякие ягодные. В общем, вот.